Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео хочу вам представить новый интересный проект, называется Armageddon, появился он, скажем так, не совсем уж и недавно, появился он, кажется, 27 числа, ну а сам запуск, скажем так, сам старт, теперь как можно на нем заработать, он запустился, получается, 12 числа ночью, в общем, что это за проект, для чего он создан и что в нем интересного. Вообще проект создан, данная монета для того, чтобы потом реализовать, сделать пулы, скажем так, под мастерноды. Так как сейчас на криптовалюте, если зарабатывать без, скажем так, физического оборудования, то можно мастернодами и постмайнингом. и В общем, здесь как бы создается проект, это как будет потом как пул, не то что как я рассказывал в дискорд-каналах собирают шарит ноды и потом делят профитность. Здесь, скажем так, сделают проект, будут потом разные указанные монеты, возможно, там будет голосование за монеты, и, скажем так, выбрали просто монету, вкинули определенное количество монет, если у вас на ноду не хватает, и автоматический проект запускает, скажем так, саму ноду и начинает капать деньги. Конечно, если там определенную какую-то комиссию будет брать, Сейчас пока еще неизвестно какую, так как это будет немного попозже. Также они тут еще 5% жертвуют немного, скажем так, со своего дохода. Но, тем не менее, проект был без пресейла. Они сами оплатили листинги, оплатили биржу CryptoBrights, MasterNode Online. И, скажем так, у них довольно-таки неплохая репутация. Они их все говорят и они неплохо так раскручиваются. В общем, что у нас здесь получается. Здесь у нас 90 на 10 идет мастернода и стейк. Всего монет будет 2 миллиона 700 тысяч. Это очень мало. Как по мне, так цена на монету будет подниматься, так как всего монет мало. Тикет у нас HDN. И, как видите, время блока 1 минута. То есть какой-то алгоритм для нас как бы сейчас не особо важно в это вникать. Да? В принципе, и рой хороший. Сейчас об этом еще поговорим, но позже. Также, скажем так, дорожная карта. Запуск блокчейна. Запустились они. Сделали листинг. Потом у них будет маркетинг какой-то там. Запустят, скажем так, релиз пул, на котором можно будет запускать ноды. Белая бумага. Потом, что у них еще будет? Это, ну, как по стандарту. Кошельки iOS, Android. И также типа на крутые, скажем так, биржи будут листиться. Ну а для начала, что у нас есть? Есть кошельки под Windows, Linux, Mac по стандарту. Есть у нас биржа, брать как я и говорил. И, в общем, по проекту все понятно у нас. Листаем дальше. Вот мастернута онлайн. Как видите, цена неплохая. Около 2 долларов за одну монету. На мастернута нам надо 1000 монет. Как бы... Опять же, мастернода стоит немалых денег, поэтому лучше всего собрать ее в шарт ноду. Как видите, рой у нас получается там, почти 4000%, то есть окупаемость будет за 9 дней. Даже если собрать, либо купить самому ноду, можно сразу постепенно получать доход, сразу там, торговать на бирже, либо кто хочет сразу две деньги, скажем так, продавать эту монету и потихонечку, скажем так, отбивать и выходить в плюс, а потом делать опять же иксы. То есть, пока рой большой, окупаемость маленькая, уже 48, мастерно так, скажем так, запущено, как видите, 48 тысяч монет уже, скажем так, в нодах. В принципе, но опять же, будет цена немного, мне кажется, сейчас не знаю даже. Но пока рой высокий, думаю, цена падать на монету не будет. Но где-то через недельки-три она начнет падать. Потому что, как вы поймете, нос станет больше. Те, кто вошли со старта, начнут потом сливать. Поэтому, я думаю, если вкладываться, то это максимум где-то на две недели. И потом торговать и смотреть, как будет развиваться вообще биржа. Точнее, ну, как, как будет развиваться курс на бирже. В общем, с этим у нас все понятно. Что у нас Дальше. Опять же, вот топик, да, как я говорил, 28 августа было запущено, скажем так, анонс сделан о том, что запускается данный проект, и они сразу же взяли за свои деньги, оплатили полностью все листинги, в принципе, все сделали красиво, как бы, мне интересно, как у них будет сам реализован ихний проект, стоит сам пул, как это все будет работать у них, но тем не менее, заработать можно и сейчас. Как видите, биржа, я говорил, 12 числа запустилась. То есть, примерно я с этого дня и считаю старт проекта. Как видите, все берут, входят в проект, покупают монеты, запускают ноду. Как по мне, так это очень круто будет. Ну, я не знаю, наверное, пока цена... Сейчас немного будут пытаться все купить дешевле, как видите, да, в левом стакане. Все цены на покупку ставят меньше чтобы сейчас прикупить монет, либо самому ноду запустить, либо шарлет ноду запустить. Но тем не менее, если немного поиграть со мной, понаблюдать за рынком, всегда можно будет, скажем так, запустить, настроить ноду и наблюдать просто, как будет развиваться, какой будет рой и когда вовремя выйти с проекта. То есть, как я вам раньше говорил, на любом проекте можно заработать. Главное вовремя войти и вовремя выйти. Так что от этого зависит ваш доход, сколько вы заработаете. Ну, вроде бы пока у меня на этом все. Так что поддержите видео лайком, подпиской на канал. Все ссылочки оставлю в описании, там на бирже, на проект. Полностью на все оставлю. Если будут какие-нибудь вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь всем ответить, всем помочь. Ну, а пока у меня на этом все. Так что давайте, мужики, всем удачи, всем профита, всем пока.